Всем привет! Сегодня у нас на очереди централизованное тестирование 2008 года. Здесь немножко изменилось количество и, в принципе, разнообразие заданий. В части А теперь не 43, а 40 заданий, в части Б не 7, а соответственно 10. То есть мы идем к увеличению части Б и уменьшению части А. Значит, пойдем по части А. А1. Укажите число атомов водорода в молекуле бензойной кислоты. Ну и здесь на самом деле очень простое задание для тех, кто понимает, что такое атомы, да что такое у нас водород, то есть у нас 5 атомов в фенильном радикале и 1 в карбоксильной группе. То есть того у нас 6 атомов, правильный вариант ответа 4. Укажите... Уравнение реакции замещения. Напомню, что реакция замещения – это реакция, в которой участвует одно простое и сложное вещество. При этом простое вещество будет вытеснять часть атомов из сложного вещества. Это вариант ответа 4. А, ой, ну да, вот четвертый, то есть самый-самый последний. Дальше, А3. Укажите число молекул воды в формульной единице кристалла тетрада меди. Два сульфата с относительной формульной массой 250. Что такое формульная масса и формульная единица? По факту мы не можем применять понятие молекул для веществ немолекулярного строения. Поэтому слово молекула заменяет формульная единица. То есть у нас купрум С4 условно на n молекул воды. Ну, понятное дело, кто изучает формулу кристалла тут помнит, что у нас тут 5 молекул воды, но тем не менее, как это вывести? Значит, вот эта малярная масса, можно вот так назвать это, 250 грамм на моль, например, как нам определить, какое количество у нас воды? Мы можем с вами написать, что 250 – это малярная масса Купромоса 4, 160 плюс 18Н. 18 – это малярная масса у нас воды, Н – это количество молекул воды. N у нас здесь будет равно 5, то есть правильный вариант ответа 1. Далее. А4. Кажите формулу основного оксида. Основный оксид это у нас оксид металла, но самое главное, он должен давать нам потом основание, как их правильно, скажем так, распределять. Если у вас степень окисления металла в оксиде плюс 1, плюс 2, то он будет основным, кроме оксида цинка и берилия. У них там степень окисления плюс 2, но при этом они амфотерны. Плюс 3, плюс 4 амфотерная. И 5 и выше это чисто кислоты, несмотря на то, что там будет находиться металл. Вот мы здесь с вами видим стронций О. Он как раз таки относится к основным оксидам. Степень окисления стронца здесь плюс 2. Далее. А5. Высшему оксиду серы соответствует кислота, которая является... И, значит, высший оксид у нас so 3 То есть здесь сера проявляет свою максимальную степень окисления. Соответствующая кислота это H2SO4, так как сера здесь тоже в степени окисления плюс 6. Что это за кислота? Она двухосновная, потому что здесь у нас два протона водорода, и она кислород содержащий, потому что в данной кислоте есть кислород. Значит, правильный вариант ответа у нас один. Далее. Кислая соль может образоваться при взаимодействии натрий-гидроксида, то есть натрий -OH, с каждой из кислот. Серная, соляная. Значит, сразу же разбираемся. H2SO4 и HCl. Значит, кислая соль может образовываться только в том случае, когда кислота у нас двух, ну или в общем можно сказать многоосновная. HCl у нас основная кислота, поэтому она не может образовать кислой соли, соответственно, этот вариант нам не подходит. Далее сероводородная H2S, ортофосфорная H3PO4. Здесь у нас много основной кислоты, этот вариант нам подходит. Хлорная кислота. Вот здесь сразу же нужно нужно вспомнить, что же за формула хлорной кислоты. А это у нас H Хлор, О4, да, и в принципе все на самом деле соли хлора, не соли, а кислоты хлора, они одноосновные, да, то есть здесь один протон водорода, Соляная аж хлор также нам не подходит. Далее, ортофосфорная, мы уже с вами писали, H3PO4 подходит, и азотная H внутри не подходит, она одноосновная, то есть правильный вариант ответа это два. Далее. А, пропен не используется в процессе промышленного производства. И здесь сейчас будем разбираться. Пропен. Я прям структурно зарисую. Значит, у нас, если есть суффикс иен, это вещество у нас будет относиться к классу алкены. То есть у нас здесь будет одна двойная связь. Все оставшиеся я насыщаю атомами водорода, досчитывая количество связей до 4 у каждого углеродного атома. И теперь глицерин. Глицерин это у нас трехатомный спирт, поэтому можно получить следующее фенол и казалось бы можно ли получить пропен точнее из пропена фенол так вот как раз есть один способ получения это кумольный способ он был придуман Ундриксом Кружаловым Сергеевым и Немцовым и, соответственно, там используется бензол и э, пропен. То есть пропен может быть использован для получения фенола. Тут я не совсем кружочками, вот эти нам варианты не подходят. Дальше, столовый уксус. Это по факту у нас раствор уксусной кислоты. Там c 2 да, то есть не используется пропен, это будет правильным вариантом ответа. Ацетон у нас диметилкетон, ну или если мы распишем с вами... Но можно как раз таки получить тоже отстон при помощи пропен то есть правильный вариант ответа это 3 а 8 осадок не выпадает при добавлении раствора калий ортофосфата к раствору соли содержащей ионы значит фосфат калия, калий-3, по-4. Понятное дело, что у нас здесь не от калия будет зависеть, выпадает соль или не выпадает соль в осадок, а от фосфат ионов. И что мы с вами делаем? Мы с вами берем таблицу растворимости и ищем, какие ионы среди представленных с фосфат ионами у нас будет давать Осадок. Значит, алюминий с фосфатоонами дает осадок, натрий не дает. И это будет правильным вариантом ответа, потому что спрашивается, что не дает осадок. Хром плюс 3 дает, и серебро тоже дает. То есть качественная реакция, например, на фосфатеона это тоже а, добавление ионов серебра. И тогда выпадает аргентом 3 по 4, осадок желтого цвета. Далее, витамином является кислота масляная, глюконовая, аскорбиновая, линовая. Думаю, все пробовали аскорбиновую кислоту или аскорбинку, витамин С. Далее, А10. В основном состоянии электронную конфигурацию внешнего энергетического уровня НС2, НП6 имеет. И у нас здесь говорится в основном состоянии. Первое, значит, что мы должны понимать. Здесь на внешней электронной оболочке будет всего располагаться 8 электронов. Ну и давайте выбирать. Значит, гелий. Гелий вот у нас где стоит. У него, в принципе, всего 2 электрона. То есть вариант А нам не подходит. И сразу же я зачеркиваю первый и третий пункт там, где находятся у нас непосредственно э, пункты А. Дальше. Медь плюс 1. Значит, медь у нас где располагается? Медь располагается у нас в B-области. Соответственно, у, него, у нее никак не может быть S2 и NP6. У нее еще будет, соответственно, D. Какие-то электроны. То есть, вариант B нам не подходит. Ну и здесь уже V и очевидно. Но, тем не менее, мы это с вами разберем. Значит, втор минус. Что значит втор минус? Втор у нас принимает один электрон. И условно у него электронная конфигурация неона. А у него как раз таки есть... 2s2 2p6 далее кислород минус 2 аналогично только я шагаю вправо уже не на одну а на две клеточки и соответственно у меня вега будет подходить электронная конфигурация кислород или о 2 минус мне такая же как и у неона и соответствует 2s2 2p6 дальше а 11 в цепочке химических превращений веществом x y z Могут быть соответственно. Ну, давайте разбираться. Во-первых, у нас здесь аналогично, везде э, вода, то есть э, логично, что здесь разницы никакой нету. Далее, что у нас должно быть? Мы к калию должны что-то добавить, чтобы у нас образовалась комплексная соль. Мы можем к раствору, добавить либо сам по себе амфотерный металл, либо гидроксид. Значит, у нас остается два варианта, либо второй, либо третий. Что делаем дальше? Дальше мы должны перевести как-то нашу комплексную соль в соль бериллия. Значит, мне нужно добавить э, кислоту, как раз таки соль, которая у нас представлена. Значит, добавляем H2SO4, правильный вариант ответа, это 2. Далее укажите электронную конфигурацию атома фосфора в основном и возбужденном состоянии. Но давайте разбираться. У нас непосредственно ищем наш фосфор. У него заполнено в основном состоянии да, полностью первый, второй энергетический уровень. И на самом деле нас это будет интересовать только третий. Да, то есть что будет происходить. Либо даже я вам могу расписать полностью электронную конфигурацию. Я на самом деле люблю не так, как в школе учат показывать электронные конфигурации. Значит, если у нас фосфор располагается в третьем периоде, я рисую вверх 1, 2, 3, 3 столбика И это у меня S орбитали 1, 2, 3 энергетического уровня. Дальше у нас будет P под уровень, вот он располагается, и потом будет D. Значит, начнем заполнять. Первые и вторые уровни у фосфора полностью заполнены, поэтому я даже особо на этом не останавливаюсь. Дальше у нас будет располагаться у атома фосфора два электрона на S-под уровне в основном состоянии. В принципе, строение атома оно дублирует периодическую систему. И какие электроны на каком уровне будут располагаться или какое количество. Такое же количество элементов будет в данной области, в данном периоде тоже находиться. Далее, у нас 3 еще остается электрона в P области. 1, 2, 3. Если последовательно записать электронную конфигурацию, что у нас с вами получится? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Это фосфор у нас в основном состоянии. Что происходит в возбужденном состоянии? Вот этот вот электрончик с 3С области, с 3С под он переходит на 3D. И тогда электронная конфигурация фосфора в возбужденном состоянии 1С2, 2С2, 2П6. 3S1, я здесь прям подчеркну, 3P3 и 3D1. Вот нам осталось найти такую электронную конфигурацию. Ну, в принципе, вот она сразу же видно, что вы в возбужденном состоянии вот это D1, да, и теперь в основном мне нужно найти. Это у нас буковка А1С2, 2С2, 2P6, 3s2, 3P3. То есть, у меня А и Б соответственно. То есть, правильный вариант ответа. Это у нас три. Идемте с вами дальше. Из предложенных в произвольном порядке значений энергии ионизации атома бериля, бора, азота, кислорода укажите значение ионизации атома кислорода. Ну, давайте разбираться по порядку. Значит, что такое энергионизация? Энергионизация ⁇ это количество... Энергии, которые необходимо затратить для отрыва электрона от атома. И теперь, что мы с вами видим? Я не зря записала вот в данном порядке, скажем так, элементы. Что я вижу? Берилий, пор, потом азот и кислород. Если мы будем двигаться в периоде слева направо, энергия ионизации будет возрастать. И тот элемент, который нас интересует, кислород, он располагается правее всего. Значит, у него будет самая высокая энергия ионизация. Самая высокая среди предложенных это 14,53. То есть правильный вариант ответа это у нас один. Но... Так подумает большинство. Да? Что же тут у нас такого хитрого? Почему же не будет равное 1? А все потому, что нужно расписывать электронные конфигурации атомов. Если я распишу электронные конфигурации атомов азота, что я увижу? у меня здесь три неспаренных электрона, а если я запишу электронную конфигурацию атома кислорода, я сейчас здесь помечу, что и что что я увижу, что у меня на самом деле здесь электрончиков 2 и и если мы будем говорить про стабильность этих атомов, те электроны, которые располагаются у кислорода, то есть оба этих электрона, они непосредственно, то есть и в одной, и во второй области, можно так сказать, у одного и второго атома это 2p электроны, да? то есть они располагаются на втором p подуровне, но Атом азота имеет 3 электрона на своей p орбитали то есть он более стабилен. Атом кислорода имеет 4 электрона на своей, скажем так, на своем, втором подуровне и он менее стабилен соответственно энергия ионизация у азота будет чуть чуть больше нежели чем у кислорода и правильный вариант ответа здесь будет номер четыре но нужно знать еще и такие особенности далее а14. Укажите формулы веществ, в которых валентность и степень окисления по модулю углерода совпадают. Ну, давайте разбираться. С2, H4. Наверное, я бы расписывала это вот таким вот образом. Что мы здесь можем сказать? В любых органических веществах валентность углерода будет равна 4. А вот что касается степени окисления. Условно мы здесь можем показать такими стрелочками смещение электронной плотностью. У одного атома углерода будет условно притягиваться 2 электрона от водорода. Значит у него степень окисления минус 2, у одного и второго. Здесь не совпадают степень окисления и валентность по модулю. Значит везде где я вижу буковку А я убираю. Далее. Значит, у меня С60. Значит, в любом случае здесь будет какая-то валентность. Например, вы не знаете, какая валентность в фуллерене. Но при этом это простое вещество, значит, степень окисления будет равна нулю. Следовательно, валентность и степень окисления здесь не совпадают. Я здесь Б. Вычеркиваю с третьего и четвертого пункта, то есть нам это не подходит. Уже у нас остается вот второй пункт, но давайте разберемся. C24NH2. То есть у нас будет следующее строение. Но ну, я уже все распишу, что происходит здесь. Здесь углерод у нас вот таким вот образом будет отдавать 4 электрона. Степень окисления у него будет плюс 4, и количество связей тоже равно 4. То есть вот у нас совпадает степень окисления и валентность. И с, фтор 2, хлор 2. Аналогично. 4 связи и степень окисления плюс 4. Правильный вариант ответа номер 2. Далее, А15 даны схемы химических реакций. Укажите сумму малярных масс, веществ Х, У и, соответственно, А. Ну, давайте будем разбираться. У нас перекись водорода под действием катализатора будет разлагаться, соответственно, на воду и на кислород. То есть у меня одно вещество Х, да, я уже понимаю здесь, что это будет вода. У у меня будет кислород. Далее я беру воду, добавляю кальций С2. У меня получается кальций ОН OH дважды. И обратите внимание, если бы у нас был бы алюминий 4С3, получался бы метан. Если у нас кальций С2, то у нас получается ацетилен. То есть вот мы сейчас с вами ищем сумму малярных масочек. Вода у нас 18, кислород 32, и здесь я посчитаю 12 на 2 и плюс 2, это 26. Давайте все складываем. 26 плюс 32 и плюс 18 у меня получается 76. 76 это правильный вариант ответа 3. Далее. Кислотные свойства в ряду веществ, формулы которых, ну и тут нужно разобраться. Давайте будем смотреть. У нас это соответствующие кислоты элементов 6 А-группы. Серы, селена и телура. Нужно вспомнить следующее, что в группе для кислород, содержащих кислот, сверху вниз кислотные свойства будут ослабевать, в отличие от бескислородных кислот. То есть правильный вариант ответа это 2 Следующее. Укажите все формулы веществ, взаимодействуя с которыми кремний проявляет восстановительные свойства. Что такое восстановительные свойства? Восстановительные – это знак, когда атом молекулы он будет отдавать электроны. То есть кремний у нас должен быть слабее... По относительной электроотрицательности, чем какой-то элемент. Ну Давайте разбираться. Магний. Магний в любом случае будет слабее, чем кремний. И тогда кремний будет проявлять окислительные свойства. То есть пункт А нам никак не подходит. Я вычеркиваю... Второй и, соответственно, четвертый вариант. Обратите внимание, B и V мне здесь повторяются. Значит, меня это не будет интересовать, то есть меня интересует лишь последнее, G. И мы с вами понимаем, что углерод у нас сильнее, нежели чем кремний. Соответственно, кремний будет у нас проявлять восстановительные свойства. И правильный вариант ответа это номер один, B, V и G. Далее, А18. Количество моль анионов вдвое больше количества катионов в растворе, полученном при растворении в воде. Ну, давайте разбираться. Количество анионов, то есть у нас пусть будет какой-то катион, анион. И при этом у нас вот такая схема, и анионов у нас больше, чем катион. Значит, у нас должна быть формула катион, анион дважды уксусного ангидрита. Нет, этот вариант нам не подходит. У нас будет получаться просто на самом деле уксусная кислота. А там, если уже и происходит диссоциация, то соотношение один к одному. Кальций и хлорида. Кальций, хлор 2. Обратите внимание, вот этот вариант нам и подойдет. Калий-сульфат. Здесь наоборот, калий 2С4, то есть у нас два катиона. Натрий гидросульфида. Значит, натрий, теперь гидро это водород, сульфид это С. То есть, здесь у нас будет два катиона, потом в результате, и один анион. То есть, правильный вариант ответа это два кальций хлорид. А19. Фрагменту сокращенного ионного уравнения указаны все продукты реакции ферму С соответствует взаимодействию между ну давайте будем рассуждать. Если у нас в первом случае ферум ОН OH дважды, реагирует с h 2 С, в результате у нас получается феррум С действительно, но еще и получается вода, вода является слабым электролитом, мы ее условно исключить здесь не можем, то есть первый вариант нам не подходит. Дальше феррум OH дважды плюс натрий 2 С У нас не может соль реагировать с малорастворимым веществом, то есть реакция этого вообще не пойдет. Дальше, феррум хлор-2 плюс натрий-2. Здесь у нас растворимые вещества, в результате образуется феррум-С, натрий-хлор. Но я уже не а, уравниваю, в чем здесь смысл. Натрий-хлор хлора это у нас растворимая соль, которую мы распишем на ионы, они прекрасно у нас сократятся, и феррум-С у нас единственный останется. То есть правильный вариант ответа – это 3. Далее, почему же четвертый вариант не подходит? ферум хлор 2 плюс купрум-С. У нас не могут между собой реагировать вещества, Именно соли да, в данном случае, если какая-то из них малорастворимая. А20. Длины связей в молекулах NH3 и арсеникум H3. Значит, вот у нас NH3 и арсеникум H3 соответственно равны 0,101 нанометра. Это NH3. И у нас дальше арсеникум H3 0,10. 151 нанометра. Укажите длины связи в нанометрах молекулы, в молекулах PH3 и стебиум H3 соответственно. Значит, что мы с вами видим? У нас PH3 должно быть вот здесь, стебиум H3 должно быть здесь. Мы видим, что у нас идет тенденция к увеличению связи в данных молекулах. То есть у нас в молекуле PH3 связь должна быть где-то посерединке, между 0,101 и 0,151 нанометром. Что нам подходит? Нам подходит второй и третий вариант. Что будет дальше? Дальше у нас связь в стебиум H3 должна быть больше, чем 0,151. Значит, второй вариант нам не подходит, а подходит нам третий. Далее, А21. Низкую температуру плавления и низкую электрическую проводимость имеет каждая из веществ, формула которых. Значит, низкую температуру плавления. И сразу же мы что с вами видим? Если у нас солит то у них достаточно высокие температуры плавления а, нам не подходит. Это единственное, что вот у нас остается, это вариант 3. То есть тут достаточно легко даже по низкой температуре плавление это определить. Дальше А22. Одну порцию уксусной кислоты с массовой долей 70% смешали с дистиллированной водой объем 100 сантиметров ну, кубических. Давайте я это все поэтапно запишу. Уксусная кислота 70% добавили в воду дистиллированную 100 сантиметров кубических, а другую такую же порцию с разбавленным раствором аммиака. То есть по факту у нас аммиак 100 сантиметров кубических. Плотность воды и раствора амиака считать равным 1 грамм на сантиметр кубический. В результате, ну давайте, что у нас здесь будет? Вот здесь по факту у нас будет происходить процесс диссоциации, да, то есть частичная диссоциация. Что будет получаться у нас здесь? Здесь у нас будет получаться CH3CO 4 И это у нас соль, которая диссоциирует нацело, вот таким вот образом. А здесь у нас частично. То есть здесь будет какое то альфа. И что у нас говорится об этом? Количество ацетат аниона в первом растворе больше, чем во втором? Нет, потому что здесь у нас слабый электролит. Это не будет нам давать 100% от То есть первый вариант мне подходит. Количество ионов гидроксония в первом варианте больше, чем во втором. И сразу же возникает вопрос, что такое ионогидроксония. Ионогидроксония – это H3O+. Ну, это по факту, когда у нас вода реагирует с протонами водорода. И действительно, у нас в первом варианте будет больше, потому что у нас частично будет здесь скажем так, диссоциировать из уксусной кислоты протоны водорода, реагирующие с водой, давая ионы гидроксония. Во втором случае у нас здесь между собой эти вещества будут реагировать, и протоны водорода ионов гидроксонии здесь не будет. Далее, количество молекул уксусной кислоты в первом растворе меньше, чем во втором. Наоборот, больше, потому что она частично у нас остается в молекулярном виде. И четвертое, в отличие от второго раствора, в первом отсутствует гидроксид, а неоны. А, нет, этот вариант у нас неверный. да. А, в первом растворе, наоборот, присутствуют гидроксид-анионы. Так, А23. Укажите все верные утверждения. Молекулярный азот и белый фосфор характеризуются общими свойствами. Ну, начнем с того, что у нас молекулярный азот Н2 и белый фосфор это у нас П. 4. Значит, в твердом агрегатном состоянии образуют кристаллы с молекулярной кристаллической решеткой. Да, это верно. Эти вещества имеют молекулярную кристаллическую решетку. Далее, взаимодействуют с галогенами и кислородом при комнатной температуре. Нет, не взаимодействуют. У нас непосредственно азот вообще там... Пред... 3000 градусов будет реагировать, то есть B-вариант нам не подходит. Далее V окисляют кальций до да, степени окисления плюс 2. Да, действительно, это верно. У нас кальций будут давать нитрит, то есть кальций 3N2 и фосфит. Кальций 3P2. Ну, аналогичные вещества. Г взаимодействуют с литием, да. Они дают, соответственно, литий 3N и литий 3P. Нитрит и фосфит лития. То есть правильный вариант ответа у нас где пункты А, В и Г. Это четвертый вариант. А24. Реакция не протекает при пропускании через раствор щелочи газа, формула которого. И здесь сразу же бросается в глаза Н2О. Почему? Это у нас не солеобразующий оксид. Хлор может реагировать с щелочами, допустим, при нагревании, да, то есть в горячем или холодном растворе ратной соли будет получаться. но 2 и H2S, соответственно, нам будут давать соли, а вот N2O не солеобразующий оксид, поэтому он не реагирует. А25. Укажите формулу цинк содержащего вещества и схеме схеме превращения. Ну, давайте будем разбираться. Цинк Уа OH дважды и у нас калий OH Сплавление. В результате этого у нас будет получаться цинкат, калий-2, цинк-О2 и выделяться вода. Дальше у нас калий-2, цинк-О2 у нас реагирует с H хлор и с избытком. Что это значит? У нас образуется калий-хлор и цинк-хлор-2, ну и там еще вода. Давайте мы с вами уже все уравняем. И у нас спрашивается формула цинк-содержащего соединения. Это у нас цинк-хлор-2, то есть правильный вариант ответа это 2. Следующее, А26, взаимодействие разбавленной серной кислоты с солью натрия в водном растворе может использоваться для получения и непосредственно для получения СО2. То есть мы таким вот образом возьмем, скажем так, карбонат натрия, добавим серную кислоту, в результате у нас образуется h 2 co 3 которая тут же распадается на h 2 co 2 Превращение n плюс 5 и n плюс 4 соответствуют процессу. Ну, давайте разбираться. Во-первых, Здесь у нас степень окисления минус 3, и здесь у нас плюс 3. То есть это уже не подходит. Дальше купрум и HNO3 разбавленная. Здесь у нас плюс 5. Но если у нас разбавлена азотная кислота, нам будет давать NO. А здесь степень окисления плюс 2. То есть этот вариант нам тоже не подходит. Серебро и HNO3 концентрированы. Здесь степень окисления плюс 5. И раз у нас концентрировано, будет даваться NO, NO2, и тогда степень окисления плюс 4. Этот вариант нам подходит. NH4HCO3 при нагревании нам будет давать NH3, CO2 и воду. То есть тоже нам такой вариант не подходит. А, теперь, значит, да и в принципе у нас здесь степень окисления минус триггла. А, А28. Укажите правильное или правильное утверждение. А, следующее, значит, Фтор – это бесцветный газ с резким запахом. Нет, фтор у нас не бесцветный газ, это, ну, я бы так сказала, бы, желтый газ, то есть А-пункт нам не подходит. Далее, в лаборатории едоводород получает действием концентрированной серной кислоты на твердый натрий и Нет, это должно быть, скажем так, не то чтобы должно быть, здесь будет протекать окислительно-восстановительная реакция, будут образовываться просто ЙО2, натрий, 2 с 4 h 2 s то есть таким вариантом мы тоже получить не можем. То есть пункт Б нам не подходит. В в ряду веществ, Фтор-хлор, втор 2 хлор-2, обром 2 температура кипения увеличивается. Да, действительно, потому что втор 2 газ, да, хлор-2 тоже газ, и обром 2 это уже жидкость. То есть у нас так будет увеличиваться температура кипения. И малярная масса основного продукта Х, схема превращений. Ну давайте разбираться. Значит, что нужно запомнить? Это один из способов получения у нас... В лаборатории у нас будет получаться хлор 2, вода и хлорид того металла, который присутствует в сильном окислителе, то есть марганец хлор 2. Если мы считаем с вами малярную массу 35,5 умножить на 2 и у марганца по моему 55, у нас получается 126, а здесь 89. То есть такой вариант нам тоже не подходит. Всего лишь э, у нас один вариант В и это правильный вариант 4 далее а29 укажите схемы органических реакций замещения ну давайте по порядочку будем все у нас здесь разбирать значит если у нас эм, тут представлен да, в первых вот этих крайних двух реакций бензол бензол преимущественно у нас вступает реакции замещения. Если вы выйти катализатор железа, это замещение водорода на галоген. Ну, если, допустим, там хлор, там часто используется фером хлор-3, но тем не менее, то есть вариант А нам подходит. Я сразу же вариант В разберу, а здесь у нас реакция присоединения, что будет происходить, а, разрыв бензольного кольца. То есть этот вариант нам не подходит. Сразу же, где пункты В, я убираю. Далее, смотрите, у нас Г уже в любом случае подходит, да, на свету у нас реакция замещения, все классно. И что будет происходить а, здесь, в данном случае? Если у нас на спирту калий, хлор, да, будет, скажем так, уходить. И у нас, раз нас, э, в присутствии спирта щелочь реагирует, у нас будет у соседнего э, атома углерода уходить водородский дроксогруп. То есть это реакция отщепления. То есть пункт Б нам не подходит. Правильный вариант ответа 2. А 30 Укажите название ненасыщенного спирта, формула которого. Ну и давайте будем правильно разбираться. Здесь нужно первое, что сделать, это выбрать самую длинную цепь. Для начала я просто точечками обозначу у нас атомы углерода. Где они вообще будут? Тут и тут. Но понятное дело, что у нас самая длинная цепочка. Вот таким вот образом. Либо с этим атомом углерода будет. И Самый главный вопрос, откуда же нумеровать? Где ближе к или где ближе кратная связь? Нельзя, не зря же вам здесь так обозначили. Правильный вариант ответа, где ближе к Значит, я начинаю нумеровать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У седьмого атома углерода у меня находится метильный радикал. Соответственно, у меня 7 Метил. Затем всего у меня с моей длинной цепи 8 атомов углерода. Значит, это производный от октана. Но за счет того, что здесь есть кратная связь, я меняю суффикс «ан» на «ен». И получается «актен». И у шестого атома углерода у меня находится кратная связь «актен-6». Но при этом мне нужно указать, что это спирт. Затем я ставлю «дефис», «ол». И этот Ол или гидроксогруппа находится у первого углеродного атома. Я уже сразу же увидела, что это правильный вариант ответа. Номер 2 Далее А-31. Укажите название алкана, в результате монохлорирования которого может образоваться только два монохлорпроизводных пространственную изомерию не учитывать. Ну, давайте для начала будем писать формулы. Пентан. Пентан у нас 5 атомов углерода. И если у нас монохлорирование, хлор может сюда присоединиться, может сюда, может сюда. Разные будут изомеры. То есть пентан нам в любом случае не подходит. Дальше. Так, пункт 2. 3 3 этилпентан. Значит, рисуем пентан. И теперь у третьего углеродного атома у меня будут располагаться этильные радикалы. Теперь смотрите. Я могу присоединить вот сюда, вот сюда, вот сюда, точнее заместить, вот здесь, вот это будут одинаковые непосредственно у меня э, монохлорпроизводные. Я могу вот сюда. Это тоже будет одинаково. То есть только два варианта, если мы это все назовем монохлорпроизводных у меня будет. Почему не приходит два метил-пента? метилпентан? Пять атомов углерода. У второго будет располагаться метильная группа. Может сюда и сюда. Это одинаково. Может сюда, а может вот сюда. 3 будут различных да хотя может быть и вот сюда и может вот сюда еще больше дальше 22 димитил пентан ну, давайте я вот тут вот запишу здесь тоже больше вариант здесь всего лишь скажем так сколько 1 2 3 4 тоже 4 разных вариантов так Отлично, звучит правильный вариант ответа. Это 2. Еще лишнее сотру. Дальше А32. Укажите соединение, образующееся в реакции 2. Бром гиптана. Значит, гиптан это у нас 7 атомов углерода. 1, 2, 3, 4, 5, 6 еще 7. При этом бром не располагается у второго углеродного атома с у аж -OH на спирту. Значит, сразу же у нас будет образовываться кратная связь, при нагревании которого существует в виде цист В любом случае калий бром уйдет отсюда. Здесь разные варианты. Водород уйдет от первого или у третьего углеродного атома. Если же он уйдет от первого углеродного атома, то у нас невозможно будет цис-транс-изомерия, потому что у нас все равно будут еще два водорода оставаться у первого углеродного атома. А цис-транс-изомерия всегда у нас относительно кратной связи. Соответственно, мы понимаем, что у нас будет уходить от третьего атома углерода водород. То есть вот наше соединение, которое нам нужно назвать. И вот это соединение у нас 7 атомов углерода. Это гептан, да? Uh, у нас здесь кратная связь есть, поэтому uh, у нас будет получаться гептен, и я указываю второго углеродного атома. Гептен 2, это правильный вариант 3. Далее, А33. При окислении изопропилбензола, калийперманганатом, вот не люблю, когда так пишут, немножко... Косо, я бы так сказала бы. Значит, изопропил, это у нас вот как будто бы такая рогаточка сделана, <laughs> такой радикал. Значит, перманганатом калия в кислой среде при нагревании в качестве основного продукта будет образовываться бензойная кислота. Неважно, какой здесь будет радикал, всегда будет образовываться бензойная кислота. Далее, А34 а, при взаимодействии этанола. С натрием образуется. Значит, что такое этанол? С2H5OH. Когда у нас реакция с натрием, у нас происходит замещение атома водорода. Образуется С2H5 у натрия и водород образуется не что иное, как этилат или тонаад, натрия. По-разному могут называть. То есть, правильный вариант ответа 4. Дальше Пропаналь получают. Пропаналь это у нас альдегид, С2H5C. Ну, правильно читается HOM. И как можно получить? Из пропина по реакции Кучерова. Нет, реакция Кучерова ⁇ это гидратация алкена в присутствии э, кислой среды и в присутствии соли и ртути, но при этом только Этен нам будет давать. Альдегиды, все остальные, то есть гамола диетена, будут давать кетоны. То есть по реакции Кучера получить нельзя. При взаимодействии пропанола-1 с серной кислотой. Значит, пропанол у нас С2, ну давайте я даже вот так вот подробнее напишу пропанол-1. И что будет происходить, если у нас серная кислота? Все зависит от того, в каких условиях. Да? но В любом случае, тут либо кратная связь, либо у нас будет простой эфир, либо будет, соответственно, реакция тарификации серной кислоты. Но никак не альдегид. Далее, при гидролизе изопропил ацетата. Нет, у нас тогда будет получаться изопропиловый спирт и уксусная кислота. А вот при взаимодействии пропанол-1 с купром О у нас будет получаться наш пропаналь далее соединение зрения является сложным эфиром мне самое главное нужно найти вот эту сложную эфирную связь сложная эфирная связь вот она у меня где располагается некоторым давайте я прям распишу вот это соединение потому что не всем иногда понятно что это у нас за соединение такое хотя вот здесь вот можно немножко сократить с2H5. Сюда у нас идет СОН, кислород. И вот, как я говорила, вот, наши сложные эфир... вот это вот все у нас будет сложная эфирная связь. Вот таким вот образом разрывается у нас а, непосредственно связь, когда у нас, например, происходит гидролиз. Что мы с вами видим? СH3, COH OH, это у нас одна кислота. И что будет дальше? Здесь у нас гидроксогруппа, С2H5, СССР. О, ну, я давайте уже таким же образом запишу, О, О. Вот это у нас усусная кислота. Здесь вопросов не должно возникать. Что вот это за кислота? Это у нас гидрокси кислота и как мы будем называть? 1, 2, и здесь у нас еще 2 атома углерода. 2 гидрокси, 4 атома углерода, это бутановая кислота. Вот мы видим с вами четвертый вариант ответа. 2 гидрокси бутановая и уксусная кислота. Далее. А37. Аллоза является изомером глюкозы, отличается от нее только пространственным расположением заместителей у третьего атома углерода в молекуле. Укажите формулу аллоза. Ну, давайте разбираться. Для начала я зарисую молекулу глюкозы в циклическом состоянии. Значит, здесь на самом деле разница в чем? Какая у нас глюкоза альфа или бета? Ну, я вижу, что вот здесь все. Первого углеродного атома у нас будут располагаться альфа-глюкозы. Ну, то есть у OH аж группа располагается вниз. И рисую все оставшееся. Вот это у меня не что иное, как альфа-глюкоза. Первый, второй, третий, четвертый, пятый и шестой углеродный атом. При этом у глюкозы, у фруктозы в циклической формуле всегда будет у h OH группа у третьего углеродного атома смотреть внук. Внутрь. Раз у нас говорится о том, что у алозы э, отлично от глюкозы третий углеродный атом, точнее его гидроксогруппа, нам нужно найти такую же формулу, только чтобы гидроксогруппа смотрела вниз. Два варианта. Один, два, где у третьего углеродного атома гидроксогруппа смотрит вниз. Но обратите внимание здесь. Здесь второй э, углеродный атом гидроксогруппы направляет внутрь цикла, а у глюкозы она снаружи. Значит правильный вариант ответа это четыре. То есть все условно снаружи ничего нет внутри. А 38 реакция полимеризации, но не поликонденсация лежит в основе получения и, значит, вискоза и нейлон это у нас реакция поликонденсации с выделением низкомолекулярных продуктов, полипептидов, аналогично у нас будут образовываться сложные эфирные или амидные связи. А вот бутадиеновый каучук он и получается за счет разрыва кратных связей. Далее, А39, я вот напомню, здесь будет всего А40, дальше уже пойдет Б-часть. А39 аминоуксусную кислоту растворили в воде, к раствору прибавили соляную кислоту избыток. Укажите сокращенное уравнение, протекающей реакции. Ну, давайте разбираться, что такое аминоуксусная кислота. Значит, уксусная кислота это два у нас атома углерода, а раз у нас аминоуксусная, значит, от второго будет отходить аминокислота. То есть, вот это наша аминоуксусная кислота. Раз мы добавляем избыток H-хлор. Что мы здесь с вами а, будем наблюдать? То есть на самом деле у нас происходит а, здесь образование соли за счет нашей аминогруппы. Да? То есть а, мы можем с вами записать дальше, что у нас будет образовываться. Здесь NH3-хлор-СООН. Дальше это вещество у нас что будет делать? Диссоциировать. Но стоит вспомнить о том, что у нас непосредственно, когда растворяются аминокислоты, у нас будет происходить перераспределение, перераспределение скажем так, протона водорода внутри молекулы. Вот этот протончик водорода, он перебегает к NH3-группе. У нас образуется не что иное, как здесь положительный заряд, а вот здесь я запишу, а здесь будет формироваться отрицательный заряд. Ну Давайте все распишем. То есть у нас непосредственно будет здесь nh 3 плюс СОО минус, плюс H, плюс хлор минус. Дальше у нас диссоциация происходит, ну или скажем так, расписываем мы следующим образом. NH3 плюс, здесь COOH H, да, и хлор минус. Мы видим единственное, что хлор у нас можно сократить. И ищем эти наши реакции, они под циферкой 3. То есть правильный вариант ответа 3. И последнее А40. Укажите название вещества, которое может существовать в виде 4 ЦИС цис-транс-изомеров. Ну, давайте будем расписывать. Я это лишнее уберу. Значит, 2 хлор бутадиен 1 -3. Значит, бутадиен рисуем. Здесь у нас у первого и третьего атома углерода находятся непосредственно кратные связи. И здесь у меня будет располагаться хлор. Я насыщаю все это атомами водорода, причем я вот так вот немножко распишу. Напомню о том, что цис-трансизомерия или пространственная изомерия, она может существовать только у тех молекул, у которых есть кратные именно двойные связи, то есть относительно плоскости двойной связи. Что мы видим здесь? Здесь у нас на самом деле вот... У одного атома углерода, у первого будут располагаться два водорода. Значит, по вот этой кратной связи не могут образовываться у нас цис-транс-изомеры, Аналогично по второй связи. Здесь у нас тоже два одинаковых э, водорода. Они не могут образовывать цис-транс-изомеры, То есть первый вариант нам не подходит. Дальше. Два этил один, 1,4. Значит, гекса это 6 атомов углерода. Мы их все рисуем, я их пронумерую, чтобы ничего не потерять. При этом у второго атома углерода у меня находится этильный радикал между первым и вторым. И соответственно четвертым и пятым будут располагаться кратные связи. Ну и теперь это все мы насыщаем атомами водорода. И смотрим, будет ли у нас здесь непосредственно цистрансозамерия или нет. Ну давайте посмотрим Здесь относительно вот этой кратной связи. Опять же, мы видим здесь атомы водорода, но уже не будет у нас 4 э, изомера. Да? То есть уже одна кратная связь у нас не работает по типу цист-транс изомеров. А вот это будет нам давать цист-транс ну и всего лишь 2. Далее, пентадиен 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Значит, между вторым... И третьим и третьим и четвертым. Опять же, здесь у нас вообще не будет никаких замести... радикалов, да, то есть ничего вообще не будет. Заместитель, ни водорода, вообще ничего нет. Значит, у нас тоже невозможно это измерить. Почему же будут у четвертого? Значит, у нас здесь два бром, гекса, диен, 2,4. Значит, гекса, опять же, 6 атомов углерода. У второго будут располагаться бром. Между э, вторым и третьим. И, соответственно, четвертым и пятым будут располагаться кратные связи. Значит, что нас здесь интересует? Значит, здесь бром и метильный радикал. Здесь у нас вот такой вот радикал, большой водород. То есть вот это вот у нас работает прекрасно. Что здесь? Здесь водород. И здесь у нас водород и разные заместители. То есть все классно работает. Как раз таки будут четыре различных измерения. Цистранс по одной кратной связи, Цистранс по другой. Таким образом, мы с вами закончили полностью часть А. И ждите, будет в ближайшее время видео по части Б. Всем пока!